всем доброе утро с вами Егориус ТВ это моя хата сзади утро началось отлично ребята пойдем искупаемся у меня здесь пляж под домом каждое утро начинаю так вообще красота вообще все замечательно погода отличная немного позагораем в планах у нас сегодня очень длинный день поэтому надо нормально сделать зарядку вот ребят на почту нам отправили 200 кол за 14 лямов наш лучший друг Ганжа Босс за них мы купим билет за 90 кол на 3 месяца бафа об этой покупке я точно не пожалею потому что за месяц игры я потратил уже порядка 75 колов невыгодно невыгодно обязательно сходим в камлоку 63 -ю. делается на ежедневной основе для получения эпик бежи прохожу я по 2 штуки в день Покупаю билет за 6 колов. Ну, как всегда, с дропом нам не повезло. Улучшил плащ за 12 колов. Теперь у меня улучшенный плащ. Стала добавляться регент ЦП на 35. ПВЕ защита и атака плюс 6. Купил купон за 6 колов и пошел в каму 63-ю, второй раз. Конечно, как всегда, с дробом нам опять не повезло, даже кусков не выпало. Но мы не теряем дух и веру. Ведь корейский рандом, он непредсказуем. Решил сходить в соло каму, была дикая идея точнуть тело на плюс 5, но подписчики мне не рекомендовали этого делать. Но все-таки я это сделал. На плюс 4 обычными заточками. И на плюс 5 блесовской заточкой за 950 тысяч. О, плюс 5 есть, ребят. Плюс 5 сделал. Далее по сдавал синие шарики. Сдавал я их очень долго. Видео ускорено. Самое выгодное, по моему мнению, сдавать на 4 места. Получилось у меня 6 цегрейдовских заточек, одна дегрейдовская и около 1,5 миллионов адены. Также заметил, что у меня уже 1250 легендарных фрагментов. По советам подписчиков взял себе никель, никель фринтеза. Очень образовался покупки. У меня уже три эпидбежи. Теперь их надо только улучшать. Также поздавал лампы. Поздавал я по одной штучке. А так по теории вероятности моей самое большое количество выпадения заточек. заточками я улучшил плащ до плюс трех и пояс автолут улучшился он у меня до плюс 5 с первого раза не знаю как он у вас улучшается напишите в комментариях клочок бумаги бумаге, клочок и точнул Клащ на плюс 4 последней заточкой. Воу, хотя плюс 4, ребят. Очень обрадовался. Также решил открыть сундучки Закина, который скупал всю ночь. Падало много ненужной ерунды, но сколько было радости, когда выпал красный кристалл 12 уровня. Смотрите. Ребята, ребят, 12 уровня кристалл выпал, прикиньте, СА. Ребята, 12 уровня выпил. СА 12 уровня. Смотрите, красный СА 12 уровня. Это жесть просто. Это же надо так. Сколько он стоит вообще? Узнал цену. А стоит он порядка 300 кол. Также своему подписчику, как и очень часто происходит, накидал всякого мусора. Плюс дал 5 колов. Ему это поможет, чтобы комфортно начать игру на этом сервере. Всем спасибо за просмотр. С вами был егорь Уст ТВ. Буду благодарен всем, кто будет заходить на мой канал, на мои стримы, ставьте лайки, подписки, ждите следующего видео.